Есть очень интересное мнение в еврейской традиции, которое может немножко пролить свет на понимание Машеаха. Есть мнение, что Машеах вообще придет и научит чему-то только народы мира. То есть Машех не придет к Израилю, а придет дать новые заповеди и новое учение народам. Мира, и через это новое учение народа мира присоединятся к Израилю. Это не мнение апостола Павла, это мнение опять же раби Лазара, раби Лазара Шмути, раби Лазара Великого, одного из таких самых авторитетных учителей Мишны. И, но оно, в общем-то, соответствует мнению и апостола Павла, в том, в том значении, что Машех присоединяет евреев, нету другого аспекта, что и Машех, он пришел и к еврейскому народу, что еще должен быть принят еврейским народом. Но я думаю, что мнение Павла оно не а, очень расходилось с мнением Элезера, когда Павел говорит о том, что а, Всевышний искушает евреев не народом, что он а, избрал язычников, дал благовествование язычникам для того, чтобы евреи искушались. Я думаю, что часть замысла, что через принятие язычниками Машеха, суть Машеха должна раскрыться. А, должна раскрыться еврейскому народу через то, что на этот раз Машеях сделает с язычниками. Точно так же, как язычники приходили к Богу, созерцая, что, делает, что, что Всевышний делает с Израилем, я думаю, что в данном случае будет происходить немножко обратное, и мы увидим, что Израиль делает, с что Мошех делает с язычниками, как он их преобразует. И через это, по замыслу Всевышнего, вот та самая ревность, о которой говорит Павел, будет возбуждаться в Израиле, и Израиль придет к Мошеху, а замысел, соответственно, придет к завершению. Потому что только через принятие, через вот эти изменения, которые должны произойти в язычниках, Израиль может принять Ишуа, только так Ишуа будет править. Соответственно, эти изменения язычников, они приводят не только к спасению и к спасению Израиля, к спасению и восстановлению в замысле, в замысле всего мира. При этом очень важная деталь, что мы говорим не о том, как хорошо язычники будут знать Писание, как они могут знать Писание. А о реальных изменениях, не о догмах, не о стихах Библии, которые язычники могут научить Израиль, а об образе жизни, о том, что образ жизни их будет так изменен, что это будет свидетельством Израиля силы э, Машех. Поэтому, когда язычники пытаются евангелизировать как-то Израиль, в подавляющем большинстве это не только не работает, это работает наоборот, это удаляет, удаляет евреев от Евангелия. Слишком корявым, неточным и совершенно далеким от того понимания, которое у евреев выглядит эта евангелизация. Когда язычник приходит евангелизировать еврея, каждым своим словом он говорит, я не понимаю Писание, я не понимаю вообще, что я говорю, я не понимаю, что я там читаю. Но если он может показать какие-то свои личные качества, свои личные изменения, это... Ни догмы, не толкования стихов, а именно это есть свидетельство о работе в этом мире, и поэтому Израиль может э, что-то увидеть в Машихи, и это сегодня функция взаимодействия Израиля и язычников. Израиль может раскрывать Тору, раскрывать букву Торы в мир, раскрывать какие-то смыслы Торы, а язычник может явить, родить. Эти смыслы в себя может явить э, Израилю эти качества, реализованные в себе. Когда Израиль это увидит, когда Израиль будет готов встретиться с язычниками в этой точке, тогда и может э, начаться, собственно, сам процесс воцарения миссии. Вот э, такие, на мой взгляд, должны быть функции у народов. Поэтому когда кто-то порывается ехать в Израиль и учить евреев, в подавляющей большинстве случаев можно сразу сказать, это обречено на провал. Сегодня евреи, принимающие Евангелие, это единицы, а евреи, слушающие евангелизацию, это практически ноль. Если вы хотите, чтобы евреи приблизились к Машеху, покажите им Машеха в себе, в своих качествах, не в своих толкованиях Писания не в Писании покажите им его, а в себе, на своем сердце, в своем образе жизни. Это может быть единственным приемлемым свидетелем для э, евреев. А если вы хотите понимать Писание, если вы хотите узнать толкование Писания, понимать его смысл, ищите этого у евреев, спрашивайте, задавайте вопросы, и так может родиться настоящее общение. Это может быть общей почвой для общения и совместного изучения.